Вот в эту сторону, смотри. Умнила. Маленький. А вот... Надолго думаешь? А на самом деле, ребят, бессмысленно ловить У нас года три назад вот так в катере запрыгнули, сразу их три Так мы их еле достали, они где-четыре катались Тут все кормили, ладили, фотографировались А что, не тяжелые, скользкие, нету ни одной ручки брать не зашел а, Ребят, ну и обратите внимание, впереди вот чуть ли, левее. Вот эта огромная часть пляжа Это частная собственность очень известного режиссера Ну, я если честно забыл, как его фамилия Но он снимал фильм «Звездные войны» Ну и, наверное, следующая серии «Звездных войн» Будет сниматься у нас здесь, в Даграх это все одна и та же гора Мамзычка, просто она имеет три ущелья. Вот это первая, Принцовская, по поводу его названия есть небольшая легенда, о которой я расскажу чуть-чуть больше. -чуть Второе Грибш, и третье Жейгварска. Когда мы к ним будем подъезжать, я про них, наверное, тоже что-то буду рассказывать. И что касается легенды об ущелье, раньше в древности здесь жили принц и принц, принцессы. Они очень сильно друг друга любили и мечтали пожениться. Но родители обоих были против одновременно броситься со столы. Ну и принц бросился, а принцесса развернулась и нашла себе нового принца, с которым они поженились и прожили долгую счастливую жизнь. Вот в честь принца назвали ущелье, ну а в честь принцессы стали пропускать елшек вперед. Так что, наверное, это тоже из Абхазии. И второе ущелье города называется оно Право от ущелья Большое красивое светлое здание это лучшая гостиница Грузия, одна из самых элитных гостиниц советского времени. В ней могли себе позволить отдыхать только высокопоставленные чиновники. Для простых людей в ней мест просто не было. Огонь, дальше. Да, что прыгают? Вода кипяток.